Булат, многие, конечно, встрепенулись после нашего разговора, ну, вашего, вашего разговора с нами, журналистами, этих цифр, этой правды об экономике, которая прозвучала у нас в беседах по вечерам под названием «Приговор». Это правда-приговор. Скажите, для вас вот такого рода выступление – это тоже некое событие, как для зрителей? Или обычная работа, просто взяли... Все в руки, посчитали, посмотрели и вот, так сказать, что называется, выдали, не понимая, что это в самом деле приговор. Я вам приговор. скажу так. Вот график, где 70-го года кривые ВВП, блок внутреннего продукт определение это все, что производит в стране в год, в да. цены к конечному потребителю, конечному потребителю, с учетом всех налогов. Вот что мы производим в год, это ВВП. В постоянных ценах, в ценах 70-го года. Вот я посмотрел, как менялся инвестиции, а это сумма всех инвестиций во все отрасли, включая домашнее хозяйство. И когда я увидел, что у нас инвестиции в основной капитал в 19 тогда это был 15 год, 13-й год, а увидел, что в 19 у нас 85-го года, 34 года, у меня мурашки пошли. Отчего? Отчего? Я понял, потому что наша экономика так вот, так вот инвестирована, она никогда не вырастет. Вам скажут, вам уже говорят министры правительства Михаила Мишустина, уважаемый Воскенлерч, инфляция по этому 2020 году, невзирая на все потери, на все на свете, инфляция составит всего 4%. Это не намного отличается, да, эта цифра от того, что было в 2019 году, когда не было коронавируса. Мы с вами понимаем, что вряд ли 4% на самом деле больше. Разные товары, другие какие-то разные, намного больше. Но официально, глядя вам в лицо, вот на ваши все эти схемы так сказать, положили, глаза закрыли и чихать хотели. Вот, Дорогой профессор, чтобы там не говорили, мы опять впереди планеты всей. У нас инфляция, ну, если не как в Америке, то не намного больше. Потому, что доллар тоже что-то там теряет. 4%. Ваш комментарий? Почему-то инфляция? У нас увеличится количество бедных. Конечно. Но вам же об этом не говорят. А, а вам надо говорить премьеру. Премьеру а и президенту. Обло говорить, что так они будет под... не 19%, а 22%. Так конечно по другому. А, подругом... а это за собой при этом количество долларов миллиардеров увеличится. Да, уже увеличивается. Вот эти слова, слова это словоблудие. Это даже не слова, это словоблудие экономических гуру, всяких, всяких болтунов, болтунов. Премьер должен сказать, насколько в, в, в бедной семье, в семье среднего класса увеличилось благосостояние. Каждый год белая книга, он с этим выступает, отчитывается перед обществом и перед, перед, перед, перед Думой, перед законодательным, законодательными органами. Он должен об этом говорить. Вам премьер Мишустин скажет, я никому ничего не должен, тем более не торопитесь, не торопитесь. Тем более этому Нигматулину, вот не торопитесь сейчас, не торопитесь. Тем более этому Нигматулину. И вообще, дорогие товарищи, ваш Нигматулин сумасшедший, как Чадаев. Но ну, а веришь Чадаева сумасшедшим? Почему? А потому что внимание Нигматулин об этом говорит один. Нашелся блин самый умный. Общество молчит. Ну, собрал он все эти циферки в табличке. Но показал он эти жуткие синусоиды, это падение, и так далее, и так далее. Прокричал об этом. Кто-нибудь подхватил? Из бедных, из очень бедных. Но ну, миллиардеры, понятно, такие вещи им чихать они хотели. Миллиардер – это уже, так сказать, это что-то такое вне границы. Это Человек, по всему миру принадлежит, так они себя воспринимают, долларовые миллиардеры. Вам говорят, вы один, а один в поле не воин. И что вы на это скажете? Это, конечно, сегодняшняя беда нашей российского общества. У нас нет э, открытой дискуссии. такой в том вот, в, в, Она есть где-то вот на уровне интернета, на уровне вот некоторых э, экономистов, журналистов. Экономистов даже есть. Но э, при этой дискуссии власть не слышит. Это, она, это, это само собой, здесь вот люди ходят, что-то говорят, да. а мы сами по себе. А это значит, что нет гражданского общества. То есть, власть и общество разделены. Общество в, одном, в одной среде проживает, в одной масштабе, а власть в другом. В космосе, а мы на Земле, а они так. в космосе. В другом, в, другом, и... в другом космосе. И что делать между небом и землей, и как говорится? Это говорите? следующий момент. Если так будет продолжаться, а это так будет продолжаться пока, то это значит каждый год мы будем беднеть это каждый год будем слабеть потому что остальные страны вокруг нас развиваются еще как даже Польша даже Польша сама Турция каждый год 1 миллион человек роста населения один человек миллион человек рост населения если вот взять эти демографические кривые то у нас э, в этом году э, естественное убыль населения без без без мигрантов более 500 тысяч человек полмиллиона в год то есть э, эти вот вот эти цифры они э, должны надеюсь что для мыслящих людей и во власти должны как-то задуматься, потому что само собой не рассосётся. Вот Это не повторяет наших ошибок моего поколения. Что само собой обойдет, это само собой. Да, ну, но подождите, но власть, власть живет одним днем. Ну, послушайте, вот классический пример, только вот сейчас не торопитесь. Не все, как говорится, до конца поняли глубину случившегося. Мишустин, неделю назад, в пятницу вечером, перед выходными издает специальное постановление, в котором приравнивает грибы-шампиньоны фактически к бахчевым культурам. Для чего? Для зятя. Потому, что зять Мишустина, владелец грибной радуги, самый крупный один из двух да, поставщиков шампиньонов на наш рынок, да еще во все разные страны. Ему принадлежит у Додова 70% акций. Когда Мишустин собирал налоги, зять платил 20% по году, его фирмы. Там 4 миллиарда оборот, и полтора миллиарда чистой прибыли. Это примерно 300-350 миллионов по году был налогов. Сейчас Мишусин сделал подарок взять с 1 января взять платить не будет ничего. Раньше было 20, теперь ноль. Почему? Потому, что шампиньоны стали бахчевой культурой, одним росчерком пера премьер-министра перед субботой. Офигели все. Больше всех, я думаю, изумился Путин. Он такие вещи не прощает, не забывает, не торопится, естественно, сразу с выводами, но это оседает. Знаете, как Борис Федович Андреев, великий русский актер, объяснял, что такое Вот, ХПР Андрюша, вот запыленный чердак. Вдруг влетает старый голубей через окно. Голуби машут, пыль поднимается и голуби улетают. А пыль оседает, оседает, оседает. Вот это все оседает. Но пока оно оседает, ваша правда о России, это остается лично в вашем достоянии. И не становится общественной правдой. Никто не предложил обсудить ваши цифры на открытом коллоквиуме. В интернете, где можно поставить 25 камер. Со всей страной. Со всеми регионами. И понятно, что скажут люди. Обсуждение не получится, а будет крик о боли. Но те, которые в космосе, им все равно. Если они зятя могут в пятницу, накануне субботы, от налогов освободить. Чего-то ждут. Значит, живут одним днем. Я не прав? Я бы хотел бы обобщить. Так. Ну ладно, Бог с ним смешусь. Так. И с его взять Так. Вот давайте посмотрим, что происходит, что должно произойти после того, как эти цифры дойдут до академической до. До академика Никипелова, до моего покойного, до, до, до Николая Яковлевича уже не дойдет Петракова ничего, но неважно. Вот людей уровня но покойного и До университетской профессуры, для до ректоров наших, да, до Рудского, до Александрова. Да. До мыслящих людей и в столицах, и в регионах. И я же э, написал и сделал это для них. Дальше для студентов, чтобы молодежь увидела эти цифры. Не для Мишустина. Нет. Я отлично понимаю, что э, и до них не дойдет. А, ну, может, через ваш канал, может, дойдет. Не, дойдет, а но вот он же потом... не позвонит вам, не по вас в советнике не позовет завтра. Хотите пари. Я и бы вот сделал так. Не об этом идет речь. Это речь о том, чтобы э, те, кто думают, не только вот сегодняшним днем, не только, а думают о том, что вот. Э, что такое наша страна, встающая с колен? Все время она встает с колен. А Что происходит в стране вот в 2020 году, в ноябре месяце? Что будет происходить в 2021, 2022, 2023 году? Как насколько будет ухудшаться или меняться жизнь? Как я смотрю моим сотрудникам и сотрудницам в глаза? как им приходится не очень-непросто. Но насколько мы станем беднее, вот если идет все как идет, ваш прогноз следующий год. Каждый из нас. Мы беднее, мы, мы сейчас ну, даже в оптимальном ключе, самый оптимальный, 4-5% мы станем беднее. Да, мы упали на 6%, 7% с 2013 -го года, вот до сегодня. Вот. И еще на 4-5% станем беднее. То есть количество среднего класса упадет не 18 процентов, будет 14 что у основной массы молодежи даже молодежь 40-45, вот до этого вот эти молодежь, что у них меньше перспектив будет, что, соответственно, не будет рождения детей, потому что детей, для рождать детей нужны мужчины, чтобы им женщины получали зарплаты достойные, чтобы могли содержать одного не одного а двух детей, и то, что будет, будет опять болтовня которая сегодня и часто идет болтовня, ни о чем. Про что угодно. Про какие-то... про какие-то э, Да, уменьшается количество чиновников, это обсуждается. Еще, еще целый ряд вещей. Это административная реформ, об этом говорится. Э, говорится о том, что вот мы там э, э, это, э, сохраняем или чуть-чуть увеличиваем цену на вот, топливо, но это так, между прочим. Вот эти налоги, которые вы сказали, но ответственность сегодняшнего премьера и правительства такая. Историческая ответственность. Что если вы не делаете ничего, вы убиваете страну. Вы убиваете страну, в которой будут жить, должны жить, и будут жить ваши внуки. Ваши дети. эти ребята молодые. Значит, о детях. Детях. Говорят, что вот они такие сякие, они улетят и все. Не все улетят. Я не уверен, что, что вот сегодняшним момент что настолько всем наплевать. Не верю. Должны быть люди, которые должны задуматься о стране. Не только президент. Задуматься, а что будет? Эти цифры убийственные. А что будет? Потому что дальше что? Дальше, дальше сегодня вот мы сегодня мы ослабеваем. А через 5-6 лет она нас вытирать ноги будут. И никакие ракетные ядерные э, комплексы нас не спасет, потому что вопрос ракеты это, это, это безопасность, сохранение вот как паритета. Экономически мы слабеем, А раз мы экономически слабеем, значит, лучше, мы не мы интересны нашему русскому миру. Мы не интересно. Посмотрите: из-за того, что мы такие стали экономически слабые, мы не интересны Украине. Мы становимся интересны Украине, это гражданскому обществу Украины. Мы не интересны, гражданскому обществу Белоруссии, Грузии. Мы говорим, так, да, вот такая плохая Грузия. Но мы не интересны Молдавии. А через какое-то время будем интересны Средняя Азия, сейчас она говорит, Центральная Азия. Мы, как Россия, которая, которая создана была предками веками, нашими предками нашими предками всего, всего того муниционального народа, всего, всего того, мы получили эту вот страну, а сегодня она у нас так слабо, слабо и говорится, что она, она это, мы, Россия всегда восстановится. Так будем жить, не восстановится. Не восстановится. Я обращаюсь и хочу обратиться к, и, к это, ну, профессу, профессуре, это при, людям, которые должны задуматься. Правда, сложно им. Они выживают. Вы поймете, у нас есть материальный пресс на все того, той интеллигенции, которая тогда была двигателем, эко... двигателем перестройки. Вот той, 50-х годов, и в частности сегодня они значительно более бесправные, чем было тогда. Бесправные. Потому что а, а, уровень жизни значительно хуже, чем тот, был в советское время. А, стали очень бояться. Боязливые стали. И академическая элита, и профессорская элита, преподавательская элита. Потому что так устроено образование в высшей школе, что ректор это полный феодал. В 10-15 раз зарплаты больше, чем у завкайфера, у профессора. И над ним висит только министр, а над ним висит никто не обратной связи с учебными. И кафедральными, и профессорскими своего преподавателями у него нет. В советское время, если вы помните, если раз в два года выбирался партком, если он в парткоме, большинство коммунистов не избрали, партком ректора, он уходит. Конечно. Если большинство в партбюро декана не избрали, коммунисты, в тайном голосовании, он уходит. Это было ядерное сдерживание. Сегодня этого ядерного сдерживания нет. Сегодня очень боязлив, потерять А если теряют работу, они становятся совершенно бедными. Это очень, очень люди стали э, не конфликтами, э, стараясь не, не, не вылезать. Тише воды, ниже травы. Вот что происходит. То же самое относится в большей степени к академической элите. К академии Вот академия наук. Но разрушили академию наук. Дали управлять чиновниками. Что стало лучше? Да нет, конечно. И нет, конечно. Нет, конечно. Решили, нет, давайте клуб сделаем. Ну, сделали клуб. Вот они в клубе. Забрали у универс... него институты, отдали Министерство науки и образования. Значит, директор института, все, он, он, он, он с академией связан как клуб, а он, он отвечает перед очередным чином, который постоянно меняющийся. Скажите, Былат, кто отвечает вот... за уровень науки? Вы... За уровень научных работ. Вы, Вы хорошо знали Алексея Николаевича Косыгина, но, ну, разумеется, не лично, а потому, что делал Косыгин. Это что такое? У нас свет пропал. Или нормальный свет? Нормальный. Ладно, не будем обращать внимание, враги выключают в студии свет всегда не вовремя. Косыгин, услышав ваши цифры, увидев ваши схемы, увидев приговор. Алексей Николаевич Косыгин, легендарный советский премьер. Что бы сказал? Ну, во-первых, легендарный советский премьер с ну, 70-го, 65-го года до 85-го ну, 85 обеспечивал темп роста экономики 4,5%. Конечно. 4,5%. При этом 4,8% был средний, средний годовой темп роста инвестиций в основной капитал. Один на один. А, и, и я, во-первых... Если бы он все это увидел, да. и если бы увидел мой отец, он ушел от нас в 80-м году, да, вообще э, мы, мы, я бы сказал так, ну, даже не стыд, а то, что это было бы у них в глазах огромная боль. Вот все труды, все это работа, все тот жертвы, которые понесли, решение, решение которое было сделано э, в вот, военный период, послевоенный период. Да. И все это так бездарно профуковано. А почему? Мы же сильный народ, сильная нация. Вы правильно говорите? Мы все виноваты. Во-первых, давайте так. Мы не сильный народ. Да ладно. Вас сейчас посадят, скажут, что тут вот Яровая закон вынесла. Кто будет оскорблять социализм, советские строя, говорить неправду о народе, того в тюрьму до 5 лет. Нет, сегодня вот. мы не сильный народ. Сегодня Сильный народ размножается. Сильный народ размножается. Ну да, у нас падение рождаемости. Сильный народ делает так, чтобы их дети, молодежь оставалась здесь. Имело, имело возможность, это, если э, э, молодой человек 25-30 лет решает создать семью с девушкой такого или моложе в возрасте, старшего возраста, что они могут взять и сделать, и сделать и построить семью и, и родить двоих детей? Таких у нас в 2019 году было 18%. А остальные не могут. Вот что такое это. А в Польше 62%. Вот мой ответ. Насчет Яровой и прочее. Это, это, это Ой, не важно. надо. Ну, к ночи про Яровую я вас умоляю. Ну, слушайте. Ну, отдельно. Но не, я но там хочу... уже анекдоты можно рассказывать. Ну, не Нет, надо. Но я хочу только... Это не наш я, уровень разговора. Я, я э, надеюсь, я в, я, ее я в ближайший год закончу книгу, которую я пишу последние пять лет. Вот параллельно с этой макроэкономикой и демографией. Она называется так. Битва экономика финансовых систем Советского Союза и Германии до войны, это 28-1941 год, и во время войны. И там вот, вот я смотрю, почему мы, за счет чего мы победили, почему победили и почему немцы проиграли. А почему? Проиграли они, потому что они считали, что они самые сильные. Вот мы считаем сильными. Проиграли они, потому что настроили против себя весь мир. Я не беру вот эту Европа, это мелкие страны. Это, это они пришли, они прислонились к Гитлеру, как только Гитар стал теряться, они прислонились к другим. это Они стали играть против. Самых сильных государств мира. Я начну с Советского Союза, хотя он сильно ослаб Британии и Соединенных Штатов. И, наконец, во время войны, во время войны, не до войны, интеллектуально Гитлер был слабее Сталина. Просто он слабее был Гитлер. Интеллектуально Сталин был сильнее. Хотя Гитлер обманул Сталина до войны, обвел а вокруг пати. Да. Но, и, но когда надо, оказались у края и третьих, Германия и народ немецкий во время войны не имел таких лишений, которые был в советский, народ, поставив все на, грань, на, на, на алтарь победы. Немецкий народ во время войны, на алтарь победы, в заключение, вот тоже конец 1945 год, все не было поставлен. Не поставлен. Это как раз... Эти цифры, которые я сравниваю тогда, в то время. Из ваших цифр и всех этих выводов, мы не языком, мы цифрами, какая цифра падения в какой сфере области поразила лично вас и вашу семью больше всего? Из ваших цифр, выводов, как мы опустились? Ну, первое, меня поразило, конечно, количество долларов миллиардов Как мы поднялись? 6,2 а в мире, и в, Герма... а в Соединенных Штатах 2,9. Да. Вот это меня поразило, что мы настолько сверхконцентрации, сверхбогатых, что остальное. Второе меня поразило, конечно, 18%. Я думал больше будет. 18% процентов класс. среднего класса, это меня сильно поразило. А, меньше я все знал 20 миллионов. Это постоянно, потому что последние 10 лет у нас 20 миллионов нищих, то есть бедных, ниже прожиточного уровня. Доходы. Но, но вот это 18% среднего класса, это, вот, это приговор. Ну, вам скажут, Уважаемый профессор, ну, какие 18%? Выйти на улицу, да? Чей стон раздается? Да ничей. Машин полно, пробки везде. Это все, что средний класс? Да, и средний, и больше. Если машина человека нет, значит, он бедный. А машина – это уже показатель среднего класса. А проехать нельзя нигде. Ответ. Ответ. Ну, давайте так. Есть общепринятые параметры не просто вот так туда машин uh, у нас uh, есть uh, одна столица, Москва. Город богатый. Вот чтобы вы сравнили, что только Москва, отдельная России Москва по воловому региональному продукту на душу населения uh, примерно 55 тысяч долларов ППС. Uh, это примерно как средний, доллар, средний как Соединенные Штаты. Вот на всю 12-миллионную жителей Москвы по воловому региональному продукту, который формируется в столице, у нас так же, как в Соединенных Штатах. У нас Москва, если сравнить по ВВП, ВРП нас и Лондона или там Берлина, мы богаче. Москва богаче. Богаче. Но это значит, что соотношение экономик Самого бедного региона или округа и самого богатого так, примерно такое же расслоение, как между Москвой, это, это долларов и и всем остальным а, миром в а, других странах. У нас настолько вторая беда, настолько неравномерно распределены Доходы, которые собираются, формируются, формируются в стране, в Москве все, а в остальных чуть-чуть еще в Ленинграде немного и все остальное, все остальное. У нас очень плохо в Дальнем Востоке, у нас плохо в Сибири, у нас плохо в северо-западном округе, чуть-чуть получше на юге, и то не Северокавказский регион. И вот этим тоже надо заниматься, но об этом как-то рассказывать сквозь зубы. Так, между прочим. А если не будет развиваться вся страна, то и не будет Москвы, потому что через какое-то время когда-нибудь скажут те же Красноярского края, это богатейший край, центр Москвы, центр нет, России, нет, нет. а почему мы должны все отводить туда вам? Почему в Москве все будет? Почему в Москве? Почему нам ничего не остается? Почему в Красноярске такое такой это, пыль дым от, от этого угольной станции почему у нас ну, много чего почему у нас почему у нас здравоохранение такое плохое почему образование почему мы получаем так мало с богатейшего одного из богатейших краев на страны если такая неравномерность то это в экономической теории четко доказ при такой неравномерности экономика растет значительно хуже чем или изменяется хуже, чем если более-менее равномерно Что надо делать? Вот вы стали премьер-министром, ушел Мишустин к взячу поближе, а вы в его кресле. Вот вы с чего начнете, как премьер страны? Я бы взял бы следующие несколько указов. Несколько указов. Во-первых, то, что, кстати, все время говорит президент. Надо сделать все, как сделать так, чтобы у нас количество нищих упало в два раза. А как? Не 20% А как? Это значит, что я бы, я бы, я бы одновременно... С... Я бы сделал следующее, как-то об этом подумал. Значит, почему Польша... Много среднего, большие доли среднего класса, потому что у них доля малого и среднего бизнеса значительно выше не 20%, а те же самые 60%. Я не, не скажу по приоритетам, но начну последовательно разговор. Я бы сказал, господин Мантуров, дай ка мне список тех товаров, которые мы покупаем, импортируем. Простых. Не, не, не, не сверх, там это сверх, потому что у нас все время говорят, мы там это, шестая технологическая, уклад, мы там все, нет, давайте те простых которые мы все, сами, сами должны производить, но не производим. Второе. Я бы сделал так, чтобы доллар у нас очень хорошо высокий. Значит, преференции налоговой пошли убрал бы на все средства, на средства производства. Разрешил бы малому, любым, кто хочет, производить эти товары. Причем, причем в разных регионах поддерживал этот средний класс. Да, кредитная история, кредитные делаются очень, очень, очень, очень комфортно. Так же, как, кстати, делается в Польше, как в Китае. Во всех тех рыночных экономиках. Это первое. То есть развивание этого мало-среднего бизнеса. И смотрел у каждого губернатора, он мне отчитывался. Какой, какой объем среднего класса, доля среднего класса, объем ВРП среднего класса в каждом регионе растет каждый год. С этого начну а, а еще бы я начал следующий. Обратился бы а, с «Белой книгой» с обращением, что вот сегодня я а, средняя семья Иванов Иван Иванович, Марья Петровна, дву, один ребенок или там двое детей, вот у меня доход такой-то, в таком-то регионе самый среднем. Давайте будем смотреть, как у него доход, причем это, это, чтобы не уникально, чтобы это насколько он вырастет у меня в следующем году. Я отчитывался в каждый год рост доходов населения. Дальше. Я посмотрел бы мои советы в кабинете мини, мини министров. Все предложения, которые были ведут на то, чтобы что-то надо изменить, задал вопрос, насколько увеличиваются доходы населения. Например, господин Новок, нынешний премьер, говорит, что надо увеличить цену на электроэнергию. Углеводородные топливы, там они растут, на тепло, на газ. Я говорю, ребята, это, а сколько это, как его проверить, цену-то? Вот эти мои министры, они экономику не знают, они берут рубли. Делят на доллар центрального банка и получают самую дешевую у нас цена на электроэнергию, на углеродную топливо. Но мы же в рубле, не в рублях получаем зарплату. То есть не в долларах получаем зарплату. А если в доходах населения или в, долах, в доходах ВВП, то у нас, например, затраты на электроэнергию всех потребителей, всей экономики, а без электроэнергии нет экономики, 4,4%, а в Америке 2%. А в Европе 3,5%. А среди всех стран, где энергоемкость, электроемкость экономики выше, чем у нас, три с половиной. Я говорю, ребят, почему нас дороже? И эти вопросы задал бы новым. То же самое по углеводородному топливу. Дальше бы я начал смотреть, ребята, а почему у нас, почему у нас зарплата профессоров, те, которые определяют нам мыслимый уровень мыслящий уровень. Это я не последний. Действия, которые должны быть обязательно сделать. В 1930 году такой, такой товарищ, который имел среднее образование, причем хорошее среднее образование, семинарское, в 1930 году, когда увидел, что надо индустриализация, сказал, что вот зарплата профессора должна быть в 10 раз больше, чем в, в среднем в экономике. Сталин был его так, фамилия. Иосиф да. Сталин. Да. И мы до 1990 -го года, до 1989 -го года, Держали я это. был профессором, у меня зарплата была. Вообще говоря, в три раза больше, в экономике. Дошло до, вот прошло сколько там, 90-30, 60 лет. Пока этого не будет, в профессора никто не пойдет. но а если уж говорить о науке, я первое, что бы сделал я бы сказал, вот мне нужно 50 тысяч аспирантов, и чтобы зарплата у аспирантов была средней в экономике. Как это было, когда я был в аспирантуре к сожалению, Академия наук и даже мыслящие научные компоненты, никто об этом не говорит. Вот И Сергееву как-то должны бы сказали, да, да, да, вы же ходите президенту, но ну, скажите про это дело. Это же ваше дело, но ну, скажите, вы единственный, кто ходит президентом, кто может объяснить, что 50 тысяч аспирантов нам нужно. Это все 50 миллиардов, 50 миллиардов рублей нужно в год. Но это будет 50 тысяч аспирантов. Это будет 5 тысяч самых выдающихся. И из них, может, пять будут нобельских лауреатов. Но если этого не делать, значит не будет. В-третьих, я бы сказал, что, конечно, мне нужна университетская автономия. И мне не должен быть ректор абсолютный феодал. То есть, я роль ученого совета, роль тайных голосований, роль того, что вместо партийного это систему, где он отчетность ректора перед своим, своим профессором составом, а не перед министром. Наконец, каждый министр должен мне сказать: а сколько я делаешь для того, чтобы поднять благосостояние, уменьшать нищие, глаза благосостояние народа, как обеспечить тот самый ВВП 3,5%. Насколько ты, если ты увеличиваешься на электроэнергию, насколько ты увеличиваешься на ВВП или уменьшаешь, и ты должен это доказывать. Причем это доказывать не только на кабинете, на заседании кабинета министров, а в доме, в, среди, среди людей, которых вот таких, как я. Который придет и скажет, дорогой ты мой, я тебя воспитывал, когда я был в Молчане, ты ни хрена не знаешь, к сожалению, я виноват, теперь сегодня тебя воспитать, причем жестко и в морду, потому что сегодня никто не хочет получать в морду, все ходят, вот когда я начинаю такие вопросы говорить, мгновенно исчезают, все мгновенно их дисциплируют, никто не хочет вообще... Ни с кем не портить отношения. Да. Самое главное, чтобы не было никаких отношений. А самое главное в результате, у нас нет экономического роста. То есть пока ми, премьер-министр не начнет лупить, лупить с оттягом по филейным частям, но для этого сам должен знать. Ведь еще одна вещь. Премьер – это все, и вся внутренняя экономика на сегодня у него. Сам должен владеть. У самого должно образ той страны и пути достижения этого образа в голове Что это, это, это цель, которая поставлена ему народом, президентом и историей. Если это он не понимает, то, значит он не премьер-министр. Значит он в истории исчезнет, как, как, как и наши премьеры появлялись исчезали. Как Зубков. Вот этот момент, что человек, став, став, согласившись стать премьер-министром, ты должен понимать, а что ты будешь строить? Как ты выстраивать будешь страну? Как ты будешь вести ее в условиях не, э, в условиях ее проседания в трещину кризиса? Проседания. Наконец, конечно, у нас есть два, два компонента, отвечающие за безопасность страны. Оборона и здравоохранение. Ну, нельзя на здравоохранение, которое определяет, вот я сказал, вот у нас смертность высочайшая. Вот смертность – это одна треть смертности, вот этой связано с здравоохранением. Одна треть примерно с образом жизни, одна треть с экономическим уровнем населения. Вот дайте эту одну треть и объясните, что врач должен получать достойную зарплату не его не насиловать. Это смешно. Раньше президент сказал в апреле, что давайте это, давайте, пожалуйста, от, того, что от контакта, от риска оплачивать эти 60 или 80 тысяч для врача или 40 тысяч для фельдшера. А вице-премьер по социальному вопросу говорит, давайте мы поменяли. То есть время контакта, вот сколько он времени в красной сезоне есть, то в результате этого, вот за это оплачиваем. Ребята, вы экономите да, десяток, другой э, это денег, значит, может ну, сэкономите. Но, во-первых, вы платите за риск. Один контакт. В 12 раз заражаемость в медицинской работе выше, чем в среднем. В 12 раз. У нас, у, у, нас, у, у нас погибло сотни медицинских работ. Погибло. На, на, на рабочем месте, на посту. Об этом, конечно, надо говорить. Не просто мимоходом мы там им мы, мы, мы, мы, мы, мы благодарны дайте за это. За благодарность дайте деньги. Например, выпускник военного училища, лейтенант 20 лет, 21 год, получает сразу 50 тысяч. А выпускник медицинского университета 6 лет 20. А безопасность зависит страны и от этого врача, и от лейтенанта. об этом надо. и, конечно, еще бы я посмотрел неравномерность не только доходов внутри, а среди каковости э, неравномерности регионов, о чем мы с вами говорим. Первое, те регионы, которые самые депрессивные, надо думать э, восстанавливать им канал Каждый экономик, но при этом губернатор должен отвечать не только перед президентом и премьер-министром, он должен так отвечать, что он должен открыто отвечать перед народом. Вот нельзя, что премьер-министр, приезжая на Дальний Восток, не заехать в Кабаровский край. Самый проблемный тогда, когда он едет, в Кабаровский край. Там надо разбираться. И нельзя юношей ставить губернацию. Это профанация власти. Власть в России всегда была сокраиней. Если она сакральная, ей не уважают. А неуважаемую власть не защищают. Ведь надо еще понимать. И умирает царство от того, что люди не уважают царство своего. Быстрее умирает. Вот. Поэтому, поэтому вот я огромно считаю, считаю, что при тех вызовах, которые мы сегодня имеем, нам нужно делать сильный государство. Сильную власть. Но сильную – беспощ... это значит ту, которая обеспечивает благосостояние народа и рост экономики. Если власть не обеспечивает экономику, рост экономики, значит, государство, наша, наша, наша, наша Родина, наше Отечество становится слабым. В 1941 году Сталин ослабил государство. Ослабил. Так ослабил, что Гитлер напал на нас. 27 миллионов советских миллионов. Мы заплатили такую огромную цену за ослабленное государство. Такими усилиями победили. Такими с помощью наших союзников но победили. Нельзя ослабевать. Но ослабленное государство это слабая экономика. Если слабая экономика, значит слабое государство. Если благосостояние народ не растет, значит слабое государство. Если нет гражданского общества, слабых слабое государство. Если нет моральных авторитетов, слабое государство. Если нет оппозиции, которая выступает и говорит открыто, надо исправлять то-то, то-то, то-то, и не затыкает, и власть это слышит, тогда это сильное государство. Если это не слышит, слабое государство. И я очень боюсь, не хочу, чтобы я не говорили через 30 лет, когда нас уже не будет. скорее всего, может, вы еще будете, а я не буду что а, те, те люди 40-45 лет, которым сегодня 10-15, будет говорить, а что же вы нам творили? Что же вы нам такое сделали, что сегодня мы, сегодня мы, мы, мы, сегодня мы, мы не знаем, к кому прислониться? Ведь так же будет. Не к нам прислоняться, а к кому прислониться. Вот это, вот это надо понимать. Даже Гитлер сказал я ответственен перед Богом и историей. А у нас огромная история. И вот мы должны понимать, что мы, мы, мы сидим здесь в истории. Сегодня опять турбулентность. Опять то, что, вспоминая про Хрущева, дорогой Никита Сергеевич, или, или, или товарищ Николай Ильич Брежнев, вот этого вот мы опять вернулись к тому, что это было. И это, это, а мы в 21 веке, сегодня 20-й год. Сегодня совершенно другой, другой мир. И, и, и я хочу сказать, никакая цифровизация не спасет. Это, это механизмы достижений, А цели, которые сегодня есть, мы их не достигаем. Этот фильм ⁇ видеоприложение к большому политическому порталу Караулов-лайф. Вся правда о нашей стране.